И всем привет, с вами Паланта. сегодня мы играем в симулятор домашних питомцев. Ну, я просто зарабатываю значит, пит, питомцами, да? я, я питомцами зарабатываю деньги. Я в прошлой серии купил собачку, она уже прокачалась до 4 уровня. И кош, кот мне сначала дал, я его на, назвал мусор. Так, покупаем нового питомца. Так, купили. И какой нам выпал? Опа! Это уже шестой уровень. А, это... Этот базовый. Вот меньше этой собачки. Но зато какой уровень? Шестой, это хорошо. Во! Какие питомцы. Прягучие. О. С собираем, собираем. Э, где... А, вот эти. Давайте собираем вместе. Пускай. Дай, Это собачка будет. А вы вместе это пособираете. Будет быстрее. Нет, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Вот так пусть будет там столько ого ладно сейчас собачка подойдет к подкреплению так собираем собираем собираем собачка сюда так мы почти посередине уже пошли а вот уже пошли середину ровно середину так переехали тоже помогаем собаке и этим надо помочь Нет. собака сюда вот обратно мы уж почти до нуля сделали так собираем собираем собираем ну кликаем и нам дается за этот день мешки Оп-оп-оп, все. У этого питомца король, пятый. Скоро будет шестой, и собачка будет с ним вот так работать. Ну, вы пока что работаете, а собачка тут будет. Смотрите. Они почти половину уже пошли. Пока что я им вот так буду помогать. А теперь собачки. Нет, питомцы. Нет, собачка. Сюда. Ладно, так. Пусть собачка хотя бы шестой уровень сделать. Нет, обратно. Вот. У них уже столько. Пусть пока что пособирает. Когда они все насобирают, я вам все это покажу. Вс ⁇ собачку дособирала, и я ее к ней вот так пущу. И им осталось уже 500. Это уже мало. Так, оп-оп-оп. Кликаем, кликаем, кликаем. И, и мы собираем где-то 3000 по ходу. Оп, оп оп оп оп И Еще 200 260 осталось. И ровно 200 осталось. Все, дальше не успеют. Они успеют. Фу, я чуть не отпустил их. Давайте. Оп, ноль ого сколько мы получили это много у собачки шестой уровень у кота восьмой а, а это такая собачка я все равно не понял собачка это самый лучший это или какой а это самый базовый это базовый? Ого. Все, покупаем питомца. А. Опа. А это кто? Вау. Вау. Да, я ему дам вот этих. Я, я готов. Что? Что? Он там мне вот такую лесу? Что? Почти у него сама фигура от лицо, колеса. Вау. Я готов. Но муж я никому не отдам. Я ее не продам никого. Не, не выкину и не продам. Ну что? О Вау, Вау, Вау. вау. От лиса откуда? Вы? Не с отсюда. Не с отсюда. не с отсюда. Она, походу, с отсюда? Нет. Нет. Она Тут? Я не знаю. Где она тут? Она тут? Или тут? Нет, она тут? Нет. Она тут тоже нет. Кстати, у меня. Вот эти были, этот был, этот, этот, этот, этот. А еще шляпки были. Хорошая Фаня тогда была. Так, кстати, надо вот так пособирать. Кстати, он дает больше монет, кстати. Так. Да. Давай вот так сделаем. Вау, он так быстро и сто. Что? Что? Это как? Я могу уже вот такого купить. Так, давай. Ой, не муся. А вот это кошка. Что? Я мушу не отдам. Я мушу не отдам. Я готов, но я муж не отдам. Что? Что? Он что готов? Что? Вау. Как? Почему мне именно мне дают? Так. Сколько максимум? Пять? Ну давай я дам вот эту. Я готов. Готов. сегодня торговый день счастливый это что почему мне на мне почему так это опять а только четыре муж прости Этот, ну, очень очень очень почти Вау, у -у. я даже не представляю, что будет в конце у меня. Давай представляю, что там будет и что там будет. Ну там я знаю, что будет. Может, ну, то, там будет, еще одна ракета еще выше. А нет, не будет. А, Я не знаю. Фу, почему именно мне? Ну спасибо, что именно мне. Но зачем? Зачем мне дали это все? Я только не представляю, зачем. Вау. Так вот так покупаем. А, нет, там только два будет.